Друзья, всем привет! На связи как всегда Фрегат Прокси и сегодня мы поговорим о нашем нововведении. Мы добавили на сайт корзину покупок. Если вы хотите приобрести сразу же несколько прокси, выбираете их, добавляйте в корзину и далее просто продляете. Для того, чтобы это сделать, нужно для начала зарегистрироваться на нашем сайте, далее пройти авторизацию и уже следовать нашим инструкциям. Здесь у нас корзина, есть доступные прокси для аренды, нажимаем вот сюда. Видимо, у нас, допустим, есть мегафон Нижний Новгород ас 281 Его я уже в корзину добавил, добавим еще один К пример, мегафон Екатеринбург 301-224 Я выбираю Россия, приводим всех сайтов, мегафон Нажмем Ctrl-F 224 Екатеринбург Какая там локация, ребят? Так, ну, допустим, мегафон Сургут ас 301 224 И вот он. Допустим, нажимаем в корзину. Нет, значит не он. Давайте другой, любой. Отлично, добавлен в корзину. Допустим, заходим вот сюда. Это наша корзина. У нас здесь есть два прокси. Нажимаем на один. Нажимаем вот сюда. Нажимаем на второй. Нажимаем вот сюда. Далее нажимаем, выбираем действие. И нажимаем купить выбранные прокси. Нажимаем выполнить. Я это сделаю через личный кабинет, допустим на 4 часа, продляем, здесь можно ввести промокод, но я этого делать не буду, я нажму, что я обучил раздел и выберу способ оплаты, личный кабинет на сайте, оформляю покупку, ожидаем. А у заказ успешно оплачен. Заходим в раздел мобильные прокси. И видим наши заказы. У нас есть три заказа. Если все понятно, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.